Дорогие друзья, приветствую вас на моем YouTube-канале. Всех любителей хорошей литературы, юмора и прекрасного актерского исполнения приглашаю подписаться на мой канал. Скучно не будет, уверяю вас. До встречи!